Ну что, успокоился? Все, все, пыл твой утих, да, быстренько На тебе еще контроль в голову Совсем недавно вышла в свет такая интересная фантастическая экшен-рпгшечка под названием Ever Rich Project Eden, друзья. И сегодня я, как раз таки, хочу ее затестировать, сделать кратенький обзор. Показать вам, ребятки, все прелести, тонкости и решите для себя после просмотра данного видео, стоит ли в нее играть или же а, нет. Ну а мы давайте, ребятки, начинаем. Естественно, ссылочка на игру будет в описании под данным видео. Поэтому переходите в описание, ребятки. Смотрите, ищите ссылочку, качайте. И играть и кому естественно она понравится но ну, а мы а, начинаем новую игру Сразу, ребятки, хочу сказать, что интерфейса здесь русского не завезли, в том числе также озвучки русской здесь, ребятки, пока еще на данный момент релиза попросту нет. А потому, братишка Scratch, ребятки, будет сегодня некоторые моменты просто скипать ввиду того, чтобы показать вам по, по максимуму геймплей. У братишки Scratch с английским плоховато, все, кто меня смотрит, все об этом знают. А потому, ребятки, буду просто скипать, переводить, к сожалению, я не смогу, только лишь какие-то догадочки буду делать. Сразу же оповещаю. Так, ну ну что ж, ребятки, посмотрим а, а, по опциям. Ну, думаю, здесь любой из вас разберется, да, подстроит под свою систему. Я же выставил, ребятки, а, опции под свою конфигурацию компьютера, более-менее оптимальные. И, если честно, ребятки, с опциями надо будет попотеть, особенно пользователям слабого железа, такого, например, как у меня. Потому что а, игрушечка достаточно требовательно а, к ресурсам вашего ПК и будет подлагивать, если вы сразу же выставите все а, на максимум. Easy mod а, или Normal mod. Но я предпочту на изи ребятки everreach welcomes you to eden the first habitable planet we've discovered in our galaxy with a lush environment unique biosphere and the first evidence of alien civilization про колонизацию рассказывают, про биосферу, про, про какой-то колонизационный процесс планеты под названием Эден, я так понимаю, на которой предстоит нам находиться. Это коротко, ребятки, но не точно. Про технологии нам тут сообщают Коротко, да, чего мы достигли Типа здесь, да, после э, того Как колонизировали эту планету, что мы выстроили Да, э, за что, как говорится Боремся, и имя нашему Проекту это ever -Rich Industries Так, планета Эден Все верно, ребятки, я так и знал Я так понимаю, какая-то экспедиция сейчас летит На разведку да да да в составе трех кораблей, как мы видим. Три корабля. Восхищаются красотами. Красоты на моем компе, ребятки, не так хорошо передаются. В общем, куда-то они летят. На какую-то колонизационную базу, я так понимаю. И тут, я смотрю, их не очень-то радостно встречает, именно залпом из турелей, который подрывает грубо говоря, нашим, нашему герою задницу, и он вынужден катапультироваться, друзья. Да-да-да, вот таким вот образом мы катапультировались, чтобы не помереть в этом нашем корабле. Ну и куда нас сейчас занесет, хрен его знает. Так, взрывают еще одного нашего члена. Причем вообще прям просто на куски. Вы, вы смотрите, ребят, что творится. Вот что за беспредел такой, а? И нам приходится на джетпаке садиться куда, как говорится, глаза глядят. Ни хрена себе, вот это жаркий приемчик нам здесь устроили. Вы не охренели ли, товарищи? Я-то вроде лечу сюда как с ревизией, со специальной проверкой, а вы тут так со мной поступаете. Вот не гоже так обращаться с ревизорами, товарищи. Я сейчас вам здесь порядок наведу. Итак, друзья, вот так вот нас встретили, да, подзорвали нам Весь наш флот из трех кораблей И, я так понимаю, сейчас и будут разворачиваться события Ну что ж, ребятки, попутно расскажу, что над сюжетом игры работал сценарист трилогии Mass Effect Потому кто играл в эту замечательную игрушечку Здесь, ребятки, можно даже столкнуться с какими-то отголосками, я так понимаю Ну что ж, нам предстоит играть Занору нору Харвуд, работающую в отделе безопасности корпорации Everreach а, Нас отправили на Эдем, чтобы мы провели там обстановку, а, то есть ревизию перед началом колонизации а, планеты но попутно нам еще придется раскрыть некоторые тайны и заговоры. Игроков ожидает большой живописный мир, ребятки, с огромным количеством секретов, по которому можем перемещаться как пешком, так и на летательных аппаратах вроде специального мотоцикла. Ну что ж, нам предстоит участвовать в динамичных перестрелках с противниками, в которых можно использовать различные гаджеты и окружения. Ну и не забываем прокачивать нашу а, девчонку под именем Нора. Да, вот так вот она выглядит, ребятки, лицезреть и красоту космической женщины. Вот так мы выглядим, да-да-да, ничего так, девчоночка эффектно выглядит, ну да ладненько, ребятки, не будем отвлекаться, у нас, ребятки, сегодня обзор игрушки под названием «Ever Rich», в частности, нас интересует именно геймплей. Так, ну что ж, значит, нам предлагают здесь «ВСАД», в начале игры всегда «ВСАД», да. То есть надо побегать, посмотреть, как мы можем перемещаться. Вот так вот мы динамично перебегаем. Так, прыжки, к сожалению, отсутствуют у нас. Но я думаю, нам это не помешает. Главное, что у нас есть ствол, друзья. Да, целых два ствола, если быть предельно точным. Да, У нас, смотрите, на, на бедре, да, на, на, на правом, одна, одна значит, пушечка. И за здоровенный ствол, ствол, ребятки, за спиной. Так, ну что ж, выдвигаемся дальше. Что тут такое? Корабль, корабль мой полетел. Джей. Это тот, кто остался, это Джей. Этот же, ребятки, куда-то улетел на а, взорванном корабле, надеюсь, а, посадочка у него будет, по крайней мере, не жестче, чем у меня Так, идем дальше и смотрим, исследуем территорию а, Так, так, так, левая кнопка мыши, а, мы достаем, значит, ствол И что мы делаем с этим стволом? А, можно, типа, потренировать стрельбу или что? Да, мы, мы ребятки, умеем стрелять, это уже круто это уже просто замечательно. Так, идем дальше. Что это у нас тут за странные растения такие растут? Ну, все-таки, ребятки, мы не на земле. О, тихо-тихо, тихо, ребятки, что это такое? Какой-то дрон подлетел к нам. Так, так, так. Так, типа, говорит, сдайте оружие Lieutenant или сдавайтесь, что-то такое. Я типа Нора. Это Пропустите меня. Я тут как бы по важному делу. А Меня, как, как всегда, ребятки, меня встречает не очень радушно. Ну что ж, придется показать этому дрону. Кто здесь, папка или мамка, да, ну все Все, пока отдыхаю. а там еще даже есть Так, давайте, ребятки, ага, а, мне говорят, что На С можно у нас присаживаться Вставать, там еще дрон, вы видите Да, вот там спрятался он, так, я не могу Динамично здесь как-то перекаты делать пока что Может быть просто мы, мы это не умеем так, отлично, второй дрон развалился у нас. Как видите, ребятки, у нас есть, а помимо основного здоровья, да, вот там вот соточка, еще и щит. Причем щит у нас, ребятки, энергетический. Вот смотрите, и меня сейчас попадает, да, и у меня вот такие вот, знаете, вокруг моего тела такие защитные какие-то силовые поля возникают, которые препятствуют входящему урону. Так, ну что ж, мы расправляемся с этими дронами. Так, на H, на H мы убираем оружие, я так понимаю. Отлично, так... Да, ребятки, у нас вот есть щит, есть полоска здоровья. И на, естественно, на минимальном уровне сложности, на котором она сейчас играет, и все у нас автоматически восстанавливается, и это круто. Так, идемте дальше, смотрим, что же нас ждет впереди. Так-то, что за каньон такой? Так, опять катсцена. Right. Что-то там Джейна с братишкой заскучала, my my my я my... смотрю. Я так понимаю, он приземлился, ребятки, мягенько достаточно, раз он сам с нами разговаривает, иначе бы он просто с нами не разговаривал бы совсем. Наша Нора что-то советует ему? У нас же там чуть, как, чуть ли не как девочка плачет в трубку телефона. Так, давайте-ка мы спик-спик uh, побо поболтаем с ним каким-нибудь образом. Да, ребята, русского локализации okay? здесь, к сожалению, нет, а русских him. субтитров yeah. тоже нет yeah, а, пока что на данный момент. Но, как We говорится, информация heard. из первых рук, это первый мой обзор. Как говорится, что есть, то есть пока что. We'll в общем, Нора что-то ему объясняет, что-то рассказывает, а, Джей там что-то мнется, как девчонка, да, что-то там плачет в трубку телефона, не что, прийти помочь бедной женщине, да, а он там что-то, не знаю, что-то какие-то у него странное поведение у него, я так понимаю, ему голову отшибло при падении, ну ладно, мы в процессе, ребятки, разберемся, я думаю, мы его найдем. Так, ну что ж, выдвигаемся дальше, а, по пообщались мы, значит, с нашим компаньоном, ничего толком от него не узнали, о, там кто такие, тихо, тихо, тихо. Это кто там такие? Так, чекпоинт, а, да, я так понял, игра у нас ä, с ä, чекпоинтами, то есть те места, где мы сохраняемся. Что я рассказываю, ребятки, все об этом знают. Какие-то здесь монстры, друзья, ходят. Они опасны ли они для нас, интересно? Так, я тут что-то прошел. Так, нажмите Е. А, да, да, нам дают 10 экспириенсов и 4 каких-то, какая-то, видимо, местная валюта. Так, эти чё за монстры такие? А тут мы можем наблюдать представителей местной фауны, которые вот так вот динамично здесь бегает, прыгает, Но на нас, кстати, они не обращают внимания, эти звери, потому что они, видимо, какие-то дружелюбные, милые создания. Ну ладно, поэтому мы проходим мимо. Ох ты! Какой-то, ребятки, красивый вид. Это что там за столбы такие стоят, огроменные? Это, видимо, какие-то, не знаю, какие-то... Какая-то здесь, может быть, древняя раса живет. А местных каких-то, да, на этой планете, о которых мы еще ничего не знаем. А может быть, это, ребятки, здания принадлежат нам? Пишите, ребят, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но лично мои догадки основываются на том, что, скорее всего, эти здания принадлежат нам. И куда это мы пришли? И все, что ли? А конец пути? А дальше куда? А прыгать, может, надо? Нет? Почему у меня прыжкам здесь никто не учит? Я думал, сейчас я перепрыгну это место. Нет, ребятки, не дают не перепрыгнуть. Ну да ладно. Идем обратно. Так, кстати, ребята, вот там вот у нас в правом верхнем углу экрана есть мини-карта. Если вдруг заблудились, можете посмотреть, и она вам поможет выйти куда нужно. Так, нам нужно сюда сейчас, я так понимаю. Так, я слышу звуки борьбы. Там опять эти дроны. Опять эти дроны, которые атаковали меня Надо бы с ними разобраться Что-то он меня так и продолжает стрелять Так, с ним разобрались Там еще у нас вдалеке один Тихо-тихо, ух -тихо. ты, там еще, по-моему, солдат какой-то, да, смотрите Тихо-тихо Там солдат вышел он уже, он уже возле нас Ты не прифигел, чувачок, а? Ты так близко подобрался Тебе хэдшотик, что ли, прописать, да? Ну что, успокоился? Все? Все, пыл твой утих, да, быстренько На тебе еще контрольный в голову, так, ладненько не трогайте бедную женщину, я всего лишь бедная женщина, беспомощная, которую нельзя просто так трогать. Так, так, так. Хотя все меня хотят потрогать. Что за дела такие? Еще один хэдшотик тебе тоже. На, отдыхай давай. Да, ребятки, игра очень требовательна к ресурсам вашего ПК, поэтому у меня даже на минимальных настройках, можно сказать, точнее на средних, она немножечко иногда подлагивает. Но графика здесь такая приятная, я бы сказал. Да, да, да, но... Полноценной все-таки ролевой игрой это не назовешь. Ну, так же, в принципе, как и в массухе, в масс было. То есть мы просто бегаем по определенным чуть-чуть немножечко расширенным коридорам. Но это, ребятки, не делает игру полноценно ролевой. Так, мы можем сходить ведь сюда, я так, я так понимаю. Давайте сходим, посмотрим, что у нас тут за мир. Если честно, как-то пустоват, мне кажется. Я вот здесь хожу и... Так, там рыба, что ли, была? Рыбка-рыбка золотая. Может быть, а если по рыбе пострелять... Что у меня? Через воду не, не пролетает поле? Не, не пролетает, ребятки, Ры, рыба здесь декоративная Так, а, что-то там, я думаю, по-любому у нас в этом уголке есть а, Ведь в таких играх, ребятки, как РПГшечки, нычки не просто так делаются Там должно что-то лежать по логике вещей И вот этой логикой руководствуюсь Я как женщина настоящая, да, в данный момент а, Я думаю, что здесь я что-нибудь найду сейчас, да Давайте идем и что? О, да, ребятки, я все-таки знал, все-таки моя логика меня не подвела. Все верно. В таких местах обычно это нычки и обычно в нычках что-нибудь полезное у нас бывает. Только то, что далеко обратно бежать от надо, это вот печалька. Так, ну что ж, идем обратно. Да, ребят, прошу заметить, есть также у нас полоска стамины выносливости, которая вот там вот у нас ниже нашей пол... наших значит хитпоинтов находится. Она у нас убывает, если мы начинаем а, динамически перемещаться. Так, fire? так, тихо, тихо! Стоять, говорит You're мне какая-то женщина в белом. Она мне что-то пытается втереть. Я, как You're обычно, you? представляюсь официально, что my я такая-то Нора. Я здесь, my my здесь, так сказать, по определенному заданию. Пустить погреться, попить чайку, и я пойду дальше. Ну, типа того, она мне говорит, ребятки. Ну, а вкратце, давайте посмотрим, что же у нас здесь будет происходить. Так, ну что ж, нас проводят внутрь какого-то комплекса. Я так понимаю, это какая-то... Вот именно конкретно вот это, скорее всего, является колонизационной той станцией, куда мы, наверное, летели. Но это, ребятки, мои предположения, точно не могу знать. Есть, ребятки, также у нас варианты ответов на определенные реплики. Мы можем отвечать либо, наверное, положительно, либо отрицательно. Я буду тыкать все подряд, потому что братишка скрещи, э, не силен в английском, ребятки. Поэтому буду практически скипать все вот такие диалоги, поймите меня правильно. You mean those obelis I saw on the way in? Yep, that and the runes. They're all over the place here. Hard to believe we have actual proof of alien life now. It's big news. Now Tell me more about the advanced team. Heh, <laughs> no. None of us could afford it. So, what happened? Until two weeks ago, everything was going... And then, one day, without any warning, the... Let me guess, they're the... Знаю только одно из разговоров, что вот эту девушку зовут Абигейл, по-моему. И она нам делится, я так понимаю, всеми проблемами, которые происходят у них на базе или в окрестностях их базы, естественно, с которыми необходимо, нужно будет мне разобраться. Вот стопудово так оно и есть, как бы. Не зная английского, я в принципе понимаю о чем у нас тут речь а в любом случае мне придется разгребать все это говно а поэтому ребятки вся самая трудная работа ляжет на наши хрупкие женские плечи поэтому продолжаем And the only vehicle we have that's still running is a single-rider hoverbike. I'd have to send one person out alone, into hostile territory. These people don't have the right military. But now, you do have someone with military training. Well, I would need you to head over- Would there be any field- Well, communication. Go check in with our technic- I have to go re-fortify our positions. Какая-то, я так понимаю, новая фишка стала доступна сейчас мне на данный момент. Да, вижу, что появились на карте маркеры прямо перед нашими глазами. Это в 15 метрах от меня находится синий маркер, и в 22 метрах находится оранжевый маркер. Давайте подойдем к тому, который синий, и посмотрим, что у нас здесь такое. Вот такая, ребятки, у нас лаборатория какая-то прям исследовательская получается, по которой можно вот так вот побродить, посмотреть. Я так понимаю, это у нас какая-то спальня, да, где у нас а, даже ребята спят, точнее... Не ребята, а девчули. Возможно, это даже у нас... Да, ребятки, смотрите, я застал спящую женщину, да. Она практически раздетая, практически голенькая. Ну да ладненько, ребятки. А, у нас-то сегодня обзор не о том. а Нам нужно сейчас а, просто понять вообще, о чем эта игрушка, какой здесь геймплей, какие моменты у нас здесь, а, в общем-то, есть. Станция такая достаточно а, насыщенная. Видно, что люди здесь работают. А никто, значит, просто так здесь а, не сидит. Даже, видите, вот этот типок у нас сидит в планшетике, что-то читает. А, все заняты, все работают. Ну, а мне нужно вот сюда подойти. Это что такое здесь в воздухе летает? 73Q? Какая-то штуковина, ребятки. Это что за... Что за странная штуковина летающая? Я не знаю, ребятки. Честно, без понятия. Давайте а, тоже все проскипаем, что она здесь нам будет support? говорить, чтобы уже okay. быстрее отправиться на приключения. Какое-то, ребятки, сверхразвитое, я так понимаю, существо, у которого есть, видимо, свой мозг, которое может даже с нами, ребятки, поддерживать общение, а вроде с виду просто кусок какого-то круглого металла и не более того, а видно, что какое-то высокотехнологичное устройство, которое даже музыку может проигрывать, я так понимаю, вот сейчас только что было. То есть, это сейчас что такое было? Я могу заказать у него музыку, она для меня сыграет. Что, я станцевать сейчас должен? Ну да ладно, ребят, давайте посмотрим, что еще она может. Что с тобой, видимо? Hey, okay? <laughs> В общем, ребятки, I mean, давайте смотрим good, дальше, посмотрим. Буду, буду, буду, по возможности, скипать все моменты, expect, вот эти вот, joke. где у нас будут происходить диалоги. Что-то оно нам рассказывает. Типа, вот я, наверное, могу то-то, могу все-то, для чего я предназначена, и, я и все в этом роде. А я, как а я, как обычно, удивляюсь, и, и просто-напросто в восторге от способности этого чудоустройства, устройства, чудо-шарика, друзья. 70, под названием 73Q. Посмотрите типа, по туда, посмотри сюда. И куда же мне надо посмотреть? Так, escape для выхода. Так. И куда мне надо за... Апгрейд, да, предлагаешь? Да, а, вот оно что появилось у меня. Я так понимаю, с помощью этой штуки мы теперь можем, имея возможность, проапгрейдить свою нору, нашу нору, и улучшить какие-то навыки. Здесь, я так понимаю, возможно, какая-то скорость, здесь, я так понимаю, какая-то энергия, наверное, стамина здесь здоровье. Что это такое? Блин, я не знаю, ребятки, что бы мне здесь улучшить-то. По идее, должно а, подсвечиваться, что мы улучшаем, да? Так, вот если мы сюда наведем, так, апгрейд, нора, что-то там. Короче, мы что-то проапгрейд, а, проапгрейдим, да, если сюда, значит, жмякнем, здесь тоже мы что-то проапгрейдим. Короче, ребятки, ну, вот это у нас, значит, панель апгрейдов для нашего, персона для нашего персонажа. Так, щит. А, так, вот регенерацию щита мы сделаем. Хотя, наверное, он не, не особо так нам и нужен будет. Ну, ладненько, ребятки, просто для наглядности пока что будем апгрейдить все подряд, чтобы просто не стоять на месте. Так, ну что ж, я выполнил эту задачу или же нет? Так, значит, апгрейд мы сделали. В общем, эта штука мне помогать будет а, совершенствовать мой а, моего персонажа всеми возможными способами. Так, можно его расспросить о том, о сём. Давайте поболтаем, что я могу сказать. Ну а пока, ребятки, know, наши персонажи ведут между собой диалог, вы, I'm пожалуйста, оцените эту игрушечку, прокомментируйте, что увидите вообще, какие первые yes. впечатления. На все, ребятки, я непременно have отвечу. Братишка Скорича отвечает на все комментарии, которые вы опубликуете под данным видео. What do you do here at the outpost? Продолжают общаться наши персонажи Мы общаемся с шариком, ребятки С металлическим ультрасовременным шариком У которого реально есть мозги И он с нами беседует Смотрите, ребятки, какие-то, короче, функции Я наделен, типа, функциями Ну, это так Примерные, ребятки, догадочки Какие-то свисты Он что-то посвистываешь? Ты, посвистываешь ты мне лучше пожрать приготовь Я более рад был, чем твои свисты Вот эти, на свистывание Ну, do. говорю let's я ему, let's go. go. А значит, ребятки, мы сейчас, да, мы продолжаем. И что, э, теперь этот шарик за мной, что ли, будет летать? Да, ребятки, как я и предполагал, этот шар теперь летает за мной. Интересно, у него такое передвижение выполнено, то есть, куда он летит, а выпуск... когда он летит, ребятки, выпускает струи такого, знаете, пара или какой-то энергии для балансировки в воздухе. Да, эта штука у нас летает в воздухе, я только не понимаю, как она летает, ну да ладно. Так, это у нас все-таки, ребятки, э, будущее, поэтому тут технологии всегда на запредельном уровне. Так, следующая, ребятки, цель в 25 метрах от нас находится. Давайте туда сходим. Что же нам там нужно сделать? Сюда или нет? А нет, в другую, по-моему, комнату надо зайти. Так, здесь у нас кто или что? Теперь у меня есть шарик. Бойтесь меня все. Так, о, здравствуйте. Что это? Я думал, это мой скафандр новый. А это какой-то Джош... Рендал, я так понимаю, ну а я, как, как обычно, я Нора, я здесь, значит, исследую, я здесь выясняю, значит, всем мне должны все рассказывать, так что будь добрый ты, чувак Джош, Рэндалл, расскажи нам, как у тебя здесь ж, житье, бытие происходит, и какие-то, если есть проблемы, то я непременно это решу, давай, выкладывай же на, на, на, на чистоту, а ты, 73Q, не лезь вообще в разговор, я тут так-то с человеком разговариваю, ты выполняй свои узконаправленные функции, так, а Джош, нам делится какими-то проблемами, глубоко вздыхает, мы можем даже поэтому понять. Давайте пораскипаем немножечко, да, чтобы побыстрее у нас это все было, потому что болтовня, особенно когда ты ее не понимаешь дословно, она становится просто-напросто бессмысленной. Так, ну что ж, Джош, хватит, наверное, нам с тобой болтать. Давай ясно, четко и по делу, какая задача меня ожидает. Дай мне срочно задание. Так, что-то я проигнорировал, что ли? Я про проигнорировал. Так, пресс, э, пожалуйста, нажмите. So, так, chance, почему, сори, давай-ка мы возьмем. Он по-любому нам дает какой-то квест. Ты что, девочка, отвечаешь? Нет-то, надо срочно no, квест взять. Так, chance, как же можно еще ответить? Тихо, тихо. Так, так, так. Sure Кстати, можно, по-моему, uh, влево-вправо, то есть на А на и на Д, выбирать варианты ответа. Я так понимаю, сейчас я взял какой-то квест у него... А где мне, интересно, какой-нибудь журнал квестов и куда надо обращаться, чтобы получить их? Ну да ладненько. Так, а нам предлагают сейчас пойти куда-то наверх, я так понимаю, на синий маркер. Нас там ждет еще одна цель, еще одна задачка. Так, а я правильно вообще иду? Нет? Так, так, так, подскажите мне, куда мне надо идти? А, еще надо выше что ли идти? Что-то я, видимо, не туда просто зашел. Большая, ребятки, на самом деле станция, очень много здесь всяких отсеков. видно, что здесь какая-то прям экспедиция что-то выясняет, выявляет. Так, что-то я по-моему не туда зашел, а куда надо идти-то где? А путь наверх-то, который нужно? Откуда мне нужно пройти, чтобы прийти куда надо? Так, вы кто такая женщина? Что это за женщина здесь сидит? Короче, капец тут народу столько ужас просто. Так, oh, так, так, так. Они между собой, кстати, еще умеют разговаривать. А где у нас... А, вот какая-то лестница. Возможно, сюда мне надо. Или я только что оттуда прибежал, нет? Давайте, давайте посмотрим. Так, мне нужно еще выше. Здесь есть проход какой-нибудь наверх? Или я здесь был уже? Да что ж ты будешь делать -то? А, вот это что у нас такое? Нет, у нас проход вниз. Что-то я заблудился, ребятки, в этой... А, вот он, проход наверх. Замечательно. Так, ты у нас кто такой? Я Нора, как обычно. А это у нас, ребятки, Джулиан Райт. Джулиан просто. Просто Джулиан, ребятки. Это вот такой вот профессор, который нам опять-таки что-то рассказывает, что-то интересное. Я так понимаю, наверное, какой-нибудь ключевой персонаж а, в игрушечке под названием Ever Rich Project Eden. Поэтому нужно его выслушать как следует, друзья. Что он нам расскажет, сейчас мы и узнаем. Возможно, какой-то квестик получим. А возможно, что-нибудь больше, ребятки, у нас получится с этим персонажем. Давайте смотрим. Да, ребят, кто хочет помочь перевести, то есть, что они говорят, да, эти люди, можете писать в комментариях, у кого нормально с английским. О, братишки, скрэча с ним а, плоховато. Так, комфорт, хим. Что-то они, в общем, важное обсуждают. Что-то нам говорит Джулиан важное. По-любому нам дают какой-то из глобальнейших квестов, которые который сейчас вот-вот мы, ребятки, возьмем. И пойдем уже. Так, а new assignment какой-то, да, что-то нам там дали. Короче, новая задача, я так понимаю. И что нам нужно сделать? Так, я еще выше поднял. Сколько здесь этажей-то на этой базе? И куда мне еще выше-то? Мне вообще предлагают ниже опуститься, а не вверх подниматься. Может быть, что-то нарыть удастся на этой станции полезного? Ничего пока Нет. Ничего, так, надо вниз, надо вниз срочненько. Так, неплохо тут они устроились, конечно же, да, сидят тут такие, в носу ковыряют, а я должен делать всю самую грязную работу. Вот так всегда в ролевушках, друзья, ну куда деваться? Будем продолжать действовать, действовать делать от себя все зависящее. Так, 4 метра, я опять, ребята пропустил, сейчас мне надо опять наверх. И вот здесь наверху кто-то есть, вот в этой комнате прямо. Так, это что у нас такое, это... Какой-то терминал, я так понимаю, терминал планирования, скорее всего, какой-то, да, и распределение моих задач. Так, мне предлагают нажать на Е, e, чтобы активировать. Так, что такое стей? Стей, это мы выходим, а на Begin Mission мы, я так понимаю, принимаем данную миссию. Ну что ж, ребятки, вот такая вот игрушечка, ну... Так, нам предлагают даже... Ох ты, ё мы чё, реально можем летать на вот этом мотоцикле? Вот это уже интересно. Но если честно, ребят, мне лично кажется, что этой игре не хватает немножко открытости и свободы действий. Потому что блуждание по коридорам, да, особенно в играх под названием RPG, э, все таки скучновато немножечко. Но надо учитывать, что это, ребятки, у нас не совсем RPG, это экшен rpgшечка А потому в экшен rpgшечках такое вполне возможно. Так, ну что ж, у нас новая миссия. А, перед нами открываются офигенные красивые просторы. И опять у нас ВСАД. Что ж ты будешь делать-то? Я чё, блин, в начале игры не научился ВСАД делать? Или что? ВСАД для движения. Так, ну ладно. Продолжаем, ребят, двигаться. Нам предлагают освоить вот такой вот байк. Кстати, очень динамично на нем получается как-то маневрировать, да, он у нас, кстати, не такой-то и уж обычный. Из какого-то фильма, да, данная, по-моему, разработка, где-то я примерно такое видел, а в каком-то даже фильме я, ребятки, видел что-то подобное. А напомните мне только в каком. Я, если честно, вот помню, что точно я что-то подобное, такой же вот байк в каком-то фильме видел. Ну да ладно, ребят, вылетаем. Нам предлагают э, отправиться вот туда вот на синюю точечку. Давайте-ка, ребятки, уже выполним наш, нашу, нашу задачу и достигнем нашей цели. Ничего себе, вот это... О, опять эти дроны. Опять эти дроны. Надо, я так понимаю, здесь уходить, потому что оружием никакими не дают пользоваться. Нам нужно просто перемещаться по точечкам, друзья, вот по этим, по ключевым. Так, дальше куда? Видите? Так, куда то уставилась, девка? Куда же ты так устал? Ох ты ж, е-мое, ты, похоже, посерьезнее чего-то, чем дрон. Это тоже против нас штуковина будет. Стоять, стоять. Не надо только большие пушки применять против меня. Не надо, не надо. Нет, нет, нет, удираем, друзья. Что-то здесь прям обстановка-то накаляется. Нет-нет-нет. Так, все, ребята, уди удираем. Я так понимаю, вот от этих красных надо уворачиваться. Ай-яй-яй-яй-яй, в область не надо попадать. Так, так, так, вроде мы быстро движемся, но вот в эту область в красную я так понимаю, попадать нежелательно, потому что здесь нас а, будут а, подстреливать, поджаривать нам задницу будут. Так, тихонечко, все, ребят, сконцентрируемся и удираем, Погнали! Интересно, если я в скалу врежусь в какую-нибудь, я взорвусь сразу же или меня немножко помучает? Что это такое? Еще один самолет. Ох ты ж, е-мое, все рушится вокруг. Офигеть просто. Вы смотрите, ребятки, вот это экшончик, а! Вот это капец. Вы смотрите, всю гору просто взорвали к чертям собачьим. Нет-нет-нет, говорит нам Нора, она волнуется, а волнуется так же, как и я. Главное, чтобы с нами ничего не приключилось, ребятки Поэтому мы сейчас боремся изо всех сил За нашу никчемную жизнь Поэтому пытаемся как-то увинуть опять дрон Плохо, что я не могу им ничем ответить Этим дроном. так бы достал какую-нибудь пушечку Уже и выстрелял, так осторожнее, осторожней Гора целая обрушилась нам почти на голову Интересно, а может быть такое, чтобы она мне на упадет? Так-так-так, ребятки, щит, мне сбили щит а надо аккуратней быть, потому что после щита, после того, как завершится щит, по пойдет уже наш в, в расход ХП. Поэтому стараемся, щит наш не теряем, все-таки стараемся, манипулируем и не попадаем а под вот эти вот взрывы. Так, что-то мне кажется, что я немножко не туда сейчас еду. Вот туда мне надо, вот. Ай-яй-яй, блин, попал, ребятки, попал. Похоже, сейчас в расход пойдет мое ХП уже. Нет, у меня еще есть щит. Так, осторожно, ребят, сохраняем щит. Вот это, да, что-то я, видимо, какой-то здесь нехороший персонаж Что за мной такая а, слежка, такая погоня Сейчас ведется прям буквально все а, Все против меня в этом мире так, а так, Как это обычно, ребятки, и бывает Против нас все, все против нас А мы сами за себя Так, еще немножко осталось Вот там, я так понимаю, 200 метров Ох ты, йо, вот это, ребятки, динамика Смотрите, скалы рушатся, все разваливается Мне бы как-нибудь успеть а, проехать, а вообще... Ой-ой-ой, тихо! Ни хрена себе! Вот это да! Что-то я не успел как-то проехать даже. Меня сейчас, походу, взорвут. бомбанут, А куда мне надо ехать-то? Так, тихо-тихо, ребятки, не теряемся. Надо нам как-то объехать здесь. А, куда? Надо вот с этой стороны объехать. Давайте попробуем объедем с другой стороны. Но это плохо, что эта гора так развалилась. Блин, а как мне проехать -то? Так, тихо-тихо-тихо, ребят, тихо-тихо. По мне ведется очень сконцентрированный огонь. Так, ну сейчас, я думаю, она исчезнет, хотя, наверное, вряд ли она исчезнет, это гора. Нам придется облететь здесь около нее, вокруг нее. Я надеюсь, будет место. Да, ребятки, место есть, мы пролетаем благополучно. Так, продолжаем, летим дальше. Так, что-то наша Нора опять волнуется. Ничего страшного, девочка, не переживай, я тебя выведу. Я выведу тебя куда надо. Без единой царапины даже макияж не попортится. Так, секундочку. Тихо-тихо, бомбануло прям... Ой, ой ой ой прям в атаку въезжаю. Нет. Что, выкусил? Спрятался я от него? От этого непонятно какого разведчика? Очень агрессивно, кстати, он действовал против нас. Что же, ребятки, думаете вы по поводу этой игры? Пожалуйста, пишите свои комментарии. Играем, ребятки, в игрушечку под названием Ever Rich Project Eden. Это фантастическая экшн-рпг-шечка, действие которое у нас разворачивается на невероятно красивой планете. Ну что я говорю, вы сами все видите. Еще, ребятки, у меня ком был немножко покруче, что я бы больше больших красках и в лучших красках передал вам всю красоту этого мира. Вот это было бы реально красочно. А так, ребятки, ну что могу, то могу. Компьютер у меня не совсем мощный. Кому интересно, характеристики можете глянуть в описании под данным видосом. Ох ты, бабочка. Ни хрена себе. Бабочка, друзья. Куда это мы приехали? В какие-то новые места? Это хорошо. Всегда хорошо исследовать новые места. Так, Лора, давай уже сласть с этого мотоцикла. Похоже, похоже, пора... Пришла пора немножко пробежаться и размять свои конечности, а то что-то ты засиделась. Да-да-да. Так, ну что ж, продолжаем. Загружайся. Давай, загружайся уже. Загрузился у нас уровень. Да, ребятки, оставляем мы вот здесь наш мотоцикл. Я, правда, не знаю, кто за ним будет следить. А вообще пофигу на него, я думаю... Нам он больше не пригодится, в конце концов нам потом дадут новый Так, ну что ж, ладно, все-таки корпоративный транспорт, ребятки, ну, нахрена мне о нем париться вообще Пускай компания, на которую я работаю, парится о таких вещах, а, а мне, мне надо делать свою работу, уж извините Так, а что если мне на мотоцикл сесть? Блин, а может быть так и надо сделать? Что-то я тут, ребятки, наговорил, давайте попробуем, ну-ка ну-ка, ну-ка, уже... да вот что за женщина такая противная, не хочет выполнять то, что ей говорят. Вот если бы она села на этот мотоцикл, она бы гораздо быстрее пролетела по этим местам. Но нет же, здесь надо пробегать. Здесь нужно бегать ножками. Так, я вот там вижу ящик какой-то вдалеке, а ящички необходимо собирать, они нам всегда понадобятся. В ящиках обычно чего нибудь годное лежит. Что у нас здесь? 10 экспириенса и 5 каких-то монет. 200 метров нам до цели показывают. Интересно, как тут что-то там у нас э, детектирует наш с вами 73-ку. Что-то что он нам рассказывает. Он, видимо, нас предупреждает, что, типа, осторожнее надо в этой местности быть. Здесь что-то есть. Да, не ссы, сейчас нормально все будет. Ты кругленький белый шарик там. Смотрите, похоже, разведчик какой-то летает. Вот там, видите, да, что-то что летающее. Мне, наверное, не попадаться надо на, не знаю, его лучи, лучи или лучше его стереть. Или что это такое? Что за летающее колесо-то такое? Function так, релот функшн. Нужно функцию какую-то hmm. что-то перезагрузить. Так, ого, тут даже машинка есть такая. Ничего себе. Здесь, я так понимаю, кого-то ушатали или что? Так, так, нажмем на... Так, какой-то планшетик нам передается, какой-то важной информации, я думаю, пригодится. А что надо с ней сделать? Е за, для закрытия. Так, это понятно. А, так, так, так, это понятно. В общем, там какая-то важная информация, которую можно было почитать. Мы вроде как почитали, вроде бы все поняли. Давайте исследуем, что у нас здесь за бункер такой небольшой. Здесь чья-то база, походу, была, да? И вкратце здесь там рассказывается, видимо, какая-нибудь мини-история о том, что здесь происходило, как обычно, да, а мы, к сожалению, прочитать, ребятушки, как надо это все не можем. И что-то здесь, ребятки, случилось с местными, смотрите, они все убиты, везде кровища, везде, ребятки, трупы, что-то здесь явно произошло нехорошее, и явно здесь какие-то мародеры бесчинствовали, и они тут навели просто шорох, убили целый экипаж, так... Опять нам дают какой-то... А, нейтроген какой-то. Интересно. А есть инвентарь у моего персонажа? Нет? И как он туда, он интересно, залезть, где тот ящик находится? Я прыгать ведь даже, ребятки, не могу. Я до сих пор не учился. Почему меня в начале игры не научили прыгать? А вот это что за штуковина, которая летает? Что-то там исследует. Так, это понятно. Надо, значит, обойти все это дело. Мне вообще в ту сторону, но я все-таки обойду, ведь я видел здесь нычку. По нычкам, ребятки, желательно шастать, потому что здесь что-то важное. Синий ящик. А, и что это? А, здесь нужно, типа, сыграть в игру, отгадай код, отгадай код. Здесь он должен быть, наверное, какой-нибудь самый простой. Или здесь надо по всем кликнуть, или что? Я что-то не пойму, это типа крестики, это типа что, у нас крестики нолики, или что это такое? Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Подождите-ка, странный на самом деле код. Я примерно понял, что надо делать. Но, да, мы не справились, ребятки, с этим А можно еще раз попробовать? Я еще бы раз попробовал Это, ребятки, у нас особенный ящик, в котором, скорее всего, какое-то особое снаряжение Я бы хотел еще раз попробовать Но нельзя, друзья, еще раз попробовать Дается только одна возможность Я понял, что нужно там закрыть все точки, да? Логика такая Но, чтобы они не пересекались друг с другом Это, говорю, какие-то крестики-нолики просто получаются Только наоборот а, ну, в общем, ребят, как-то объяснил я по-своему, Ну да ладно, надеюсь, понятно Объяснил, так, что-то там такое у нас опять летает Похоже, пора мне уже на готове выть, уже держать пушечку, потому что какие-то это серьезные штуки, которые по нам начинают стрелять Что, они справились с какими-то дронами, что ли, я не понимаю У меня пушечка-то достаточно серьезная, многозарядная, если че. если вы не знали Так, так, так, ну патроны, кстати, кончаются Поэтому надо как-то стрелять аккуратненько. Так, отлично. Всех вроде подзорвал. Так, перезаряжаемся, не забываем. Смотрим, что у нас здесь. Ох ты еще откуда-то, а? Плохо же здесь перекаты нельзя делать. Где он? Ага. И последний остался где-то там а, в кустиках. Что это за дрон такой летает здесь, а? Это похоже разведчик какой-то. Так, еще один здесь остался. Кстати, ребят, заметьте посередине, когда мы стреляем в нашего врага, есть полосочка, которая... А указывает состояние здоровья нашего врага, на которого мы нацелены. И она у нас проседает, естественно, под гнетом нашего непосредственного огня. А я вам, ребята, хочу сказать, что игрушечка у меня крашнулась до этого. И это очень-очень неприятные моменты. Ну, если учитывая то, что я играю не совсем в оригинальную версию, поэтому нормальная ситуация в. Нет. Так, ну что ж, идем дальше. У нас разведывательная операция. Мы должны выяснить, что же здесь произошло. а Повсюду мы, ребятки, а, находим трупешники какие-то, да, и тут у нас а, какие-то таблички о том, что здесь у нас происходило. Какие-то, я так понимаю, типа солнечные панели или какие-то энергостанции или что это в этом роде устанавливали здесь местные работнички. Но что-то вдруг нагрянуло на них и уничтожило. Мы видим, ребятки, только везде, а, повсюду разбор а, трупы. Сейчас же мне предлагают восстановить вот эти вот а, штуковины. Так, а, мы, значит, что-то установили. Один из восьми мне написано, написали, надо бы найти какие-то части, я так понимаю, которые везде у нас вот там вот а, подразбросаны. И мы, ребятки, выдвигаемся за этими частями. Сейчас все соберем, установим и все у нас зафункционирует. Одну мы установили, еще осталось раз, два, три, четыре. 5, раз, четыре 4, 5, 6, 7. Все верно, 7 частей мне не хватает. И надо до этих частей как-то дойти. Я так понимаю, здесь, в этом крыле, находится одна группа частей. Сейчас мы ее найдем. И в другом крыле у нас находится другая группа частей. Там мы тоже их найдем. Так, ну что ж, ребятки, бегаем по планете Дэн. Так она называется. И ищем необходимые части для то ли генератора, то ли для солнечной панели. В общем, для какого-то источника энергии. Так, ага, я что-то не понял. Или мне нужно активировать их столько штук, чтобы выполнить этот, эту задачу. Так, вот этот дрон у нас агрессивный. Мы можем уже по нему пострелять немножечко издалека. Ну что, нормально тебе там? Да, так, нам, ребятки, дали уровень. А мы можем... Усовершенствовать своего персонажа обра Обратиться всего лишь к нашему дрону Насколько я помню и, или, или, или не знаю как не, не через дрона Просто нажать на escape И апгрейды, ребят, мы можем делать Непосредственно Так, это я щит развил он у меня теперь быстро восстанавливается Здесь же у нас, видимо, развивается Какая-то э ре Регенерация А, это максимальное Максимальное здоровье, что ли, я так понимаю а здесь у нас что такое? А это у нас максимальная регенерация здоровья, увеличится на 10%. Это, в принципе, максимальное здоровье. Давайте-ка разблокируем максимальное здоровье и посмотрим, что у нас сейчас стало. 100... Да, ребятки, все правильно. Теперь у нас 115 единиц здоровья. Да, не забывайте, ребятки, апгрейдить свою нору. Она будет у вас гораздо эффективнее в бою. Я же это делаю постоянно, не забывая про этот момент, а потому всегда, ребятки, ждет нас успех и неминуемая победа. Там вот типы какие-то бегают, надо бы с ними разобраться. Так, с патронами у нас вроде все нормально, все хорошо. Так, давайте посмотрим. Так, что там за перестрелки такие происходят? Они? Куда он вообще стреляет? Интеллект, короче, здесь искусственный у персонажей, у наших противников. Ни о чемный, потому что они а, непонятно вообще, что делают на поле боя. Если честно, мне как-то... Ну, это, видимо, может быть потому, что сл... легкий уровень сложности у нас стоит. Поэтому интеллект так себе подыгрывает нам. Так, куда он улетел? Этот хрен. Так, отлично, вырубаем. Вырубаем одного, вырубаем второго. Трупешники, кстати, можно лутать Мы здесь берем, значит, патроны, я так понимаю, и берем, даже взяли похожую гранатку одну. Так, здесь я видел издалека, что был еще один тип, только куда он сплыл, я хрен его знаю. Так, это надо тоже активировать. Два из восьми. Ходим, значит, активируем какие-то штуковины непонятного происхождения. Так, а ты что, попадаешь, что ли, по нам? Так, концентрируемся. Так, пэдшотик, еще один. Вдалеке они ходят. Они, кстати, по нам тоже попадают. Так, отлично, двоих сняли мы. А, щиты работают нормально, поэтому нас пока пробить не могут. Замечательно, движемся к еще... Так, там еще один типок. Надо, ребятки, посидеть, они, кстати, очень издалека даже по нам палят. Так, так, так, есть хедшотик, отлично. Нас даже не сильно просадили. Патрончики, ребятки, у нас имеются. Мы можем также вот у облутанных трупов брать патрончики. Так, а, так, взяли. Еще, ребятки, взяли патронов У нас теперь просто дохрена И больше Так, я вижу, что по карте можно ориентироваться И смотреть, где у нас находятся предполагаемые враги а, Двое стоят где-то там То ли это дроны, то ли это какие-то типы Я не пойму сразу Так, здесь нам нужно активировать это все дело Давайте подойдем Так, так, так, аккуратнее а, Давайте подойдем и активируем Еще осталось, ребятки, 5 штук таких станций Так, еще один типок это мужчина или женщина? Я не пойму вообще. Издалека. Так, отлично, взорвали. Только она, по-моему, стреляла вообще куда-то в другое место. Скорее всего, они здесь что-то ищут в, этой, в этом бункере. А, скорее всего, также вырубают, ходят наших. Это вообще люди или кто? Или киборги какие-то? Что-то я не пойму. Похожие люди, просто какая-то фракция, видимо, другая, да? А, враждебная к нам. Так, здесь я видел еще одного типа. Только снаружи он или внутри, я не пойму. Так, давайте зайдем внутрь и посмотрим. Кто у нас тут внутри есть? Можно, кстати, ребятки, стрелять без предварительного прицеливания. Это я что-то иногда извращаюсь. Так, что это за пушечка? Ее можно взять? Нет, нельзя. Так, давайте быстренько пробежимся здесь, посмотрим. Просмотрим все, что здесь можно посмотреть. Так, что здесь? Здесь у нас вроде никого, но красная точка. А если честно, меня напрягает. Скорее всего, здесь кто-то есть. Какой-то тип, скорее всего, наверху. Ага. Так, тихо-тихо-тихо. В упор тебя не вижу, да? <смех> так вот работает здесь искусственный интеллект Я тут иду, шумлю, стреляю А он даже не, у... не удосужился Чтобы выйти куда-нибудь на площадочку Вот сюда, да, и настрелять мне в голову Нет, ребятки, ну это скорее всего Из-за того, что а, легкий уровень Сложности у нас стоит Так, забежали мы на какую-то базу а, здесь, я так понимаю Ага, ящички, кстати, ребятки, тоже Можно лутать, замечательно Так, вот это что у нас за контейнер, он уже облутанный А вот это что у нас за, за на стене контейнер такой Его, интересно, можно облутать, нет? Да подбеги тоже к нему, а, женщина Не слушается меня она, так А вообще в текстурах где-то погряз Лутану, это что за кофейная машина? Так, ладно А не будем отвлекаться на мелочи, у нас есть конкретные задачи Которые нам Желательно выполнять Так, отсюда мы свалиться не можем Залезли мы на какую-то вышку нам нужно вот туда, да, вот вижу Там сразу двое Так, тут только прицельно Так, они даже прячутся Вы еще гранатку в меня подкиньте Будет вообще круто Так, я же могу присаживаться Так, аккуратненько Хедшотики надо Что-то у них быстро патроны заканчиваются Вот там что, из пистолетиков что, стреляете? Так, давайте к стеночке прижмемся Да, блин Так, так, так, тоже не попадаю Я, к сожалению, потому что они стоят за ограждением Ну давай, высунься так, попадаю, нет? Попадаю же, попадаю. Да, есть один труп. Один хэдшот есть. Это типа спрятался. Типа его не видно. Давай, вылезай. Молодец. Так, ну что ж, опять у меня уровень. И мы сейчас, наверное, прокачаем нашу лору. Так, а лору, говорю. Нора у нас, друзья. У нас мы играем за Нору. У нее есть имя. Так, не путаем. Ну и что ж, ребятки, попробуем проапгрейдить. У нас еще одна открытая способность. По идее, должна быть раз у нас левел ап. Но у нас а, вот на эти ячейки, я так понимаю, не хватает Наверное, на них нужно две энергетические ячейки У нас только лишь одна И мы можем сейчас открывать только лишь а, первого уровня Это вот эту вот линию Здесь, естественно, второго, третьего и так далее Ну да ладненько, пока копим тогда для новых, а, для открытия новых усовершенствований Так, это что, нам надо активировать? 4 из 8 активировали Я так понимаю, нужно еще находить и активировать, друзья, вышки Идем дальше нам сейчас необходимо спуститься. Плохо, что здесь нельзя, а может быть даже и можно а, посмотреть на карту. Так, ну пока я не вижу. Это апгрейды, это у нас скилл. Кстати, ребятки, я бы даже не подсказал, что здесь можно а, смотреть. Так, это чем у нас, прокачка? Мы тут можем прокачивать параметры, да? Это у нас что, сила? Это у нас, значит, интеллект. Кстати, друзья, да, я правда не знаю, на что за что отвечает, но мы можем прокачивать данные. Так, давайте интеллект прокачаем. Интеллект нам, думаю, пригодится для, для использования каких-то суперспособностей Также, ребятки, здесь можно посмотреть количество экспириенса, полученного нашим бойцом Нашей норочкой замечательной Вот, поэтому прошу иногда обращать внимание на вот эту вот панель так кодекс это у нас я так понимаю типа а, что-то дневника записи и так далее где мы можем прочитать все обо всем кстати я вам это вначале не показал но да ладненько ребятки на то он и обзор чтобы показывать все процессе и выйти в меню так ну что ж апгрейды а я все сделал а, карту я все-таки так и не нашел друзья если вы знаете где находятся карты в этой игре где ее можно посмотреть то обязательно пишите мне об этом в комментариях братишка скрещи обязательно почитает и ответит вам и скажет большое спасибо если вы решите поможете решить ему эту проблемку так ну ладненько пока не знаю и возможно Думаю, что эта опция нам будет доступна в процессе, то есть немножко попозже. А пока мы бегаем так, чисто основываясь на свои животные инстинкты, так сказать. Так, идем дальше. Нам необходимо еще активировать такие штуковины. Я надеюсь, что я на правильном пути. И все эти штуковины окажутся реально у меня по пути. Идем, идем, ребятки, так, нам нужно сейчас вот туда, 100 метров, в той стороне еще осталось одна, две штуки, я думаю, что надо было мне сначала к ним сходить, а потом сюда идти, так, секундочку, ребятки, загрузочка, и да, мне получилось, это, ребятки, чекпоинт, а на чекпоинтах иногда бывает выбрасывает, ну ладно, сейчас у нас обошлось, так, эта штуковина у нас враждебная, надо ее срочно мочить, отлично, не забываем перезаряжаться, вот там у нас люди ходят Какие-то, да, надо тоже их аккуратненько выносить. Так, тихо-тихо-тихо. Вот тихо, тихо. только вы -то огонь-то мощный, а. Хорошо, что я играю на легком уровне сложности. И мне можно тупо вот так вот стоять и наваливать. Так, аккуратнее, аккуратнее. Ну, давай-давай, все, отлично. Всех расшатали вроде бы. Даже немножко хпшечку подрастеряли. Но у нас, ребятки, на легком уровне сложности все регенерируется. Можно об этом не париться. Так-так-так, давайте облутаем. Обязательно всех лутаем, потому что здесь патроны, друзья. Да-да-да, нам нужны патроны. А, я, я даже не представляю, если у нас закончатся патроны, что мы будем делать-то. А? Мы драться руками здесь не умеем, по крайней мере, нам даже не показывали, как это делать. Я не знаю, друзья. Так, ну что ж, какие-то у нас тут ячейки, какой-то у нас ящичек. Это, надеюсь, не тот, который с кодом. Да, вроде бы нет. А, да, я активировал, в принципе, то, зачем сюда шел. И сейчас мне, наверное, надо возвращаться куда-нибудь обратно, потому что там дальше у нас а, прохода нет. А еще две штуки, еще два а, генератора, будем их называть, остались у нас в другой совершенно стороне. Сейчас я туда добегу и продолжим. А попутно, ребятки, кстати, когда путешествуете, нужно быть внимательным, потому что вот такие вот сундучки, они у нас а, скрываются буквально на каждом шагу. И если бегать невнимательно, да, можно пропустить большое количество а, всяких ништячков. Но это, я думаю, полезно будет, ребятки, только в том случае, если мы будем играть на каком-нибудь сложном уровне сложности. А здесь, я так понимаю, на минимальном уровне сложности это не критично. Ведь в этих сундучках только лишь патроны и денежки. То есть мы только будем будем богаче и обеспечении амуниции какой-то. Поэтому не критично, я думаю, на легком уровне сложности, но приоритетно на более высоких сложностях. Ну, а мы, ребятки, по этому поводу не паримся. И идем дальше. У нас еще несколько вышек осталось, точнее, три штучки. И мы уже на подходе к новому бою. Ни хрена себе там народу-то сколько. Так, достаем, пожалуй, уже пулеметик. И, похоже, уже надо потихоньку начинать вырезать всех. Так, значит, кругленький что-то сканирует здесь. И он говорит, что, типа, здесь дохрена бойцов. Ты тут Будь осторожнее, right. будь здесь осторожнее и действуй аккуратно, иначе будет нам полный привет. Like так, что-то она нам говорит, короче. То ли она пытается нам помочь, like это круглая well штуковина, то ли, то ли I не знаю. Она что-то нам предлагает. Я бы просто вышел, всем навалял уже в голову, хедшотов бы раздавал, и мы бы на этом закончили. А тут что-то нам предлагают. Я соглашаюсь и посмотрим, что у нас произойдет. Ну, там реально много народу. Я так понимаю, я дал ей какие-то полномочия, и эта штуковина полетела, и по ней просто... Смотрите, какой сумасшедший огонь ведется. Но я думаю, что мы бы смогли решить эту проблему просто-напросто, повырезав вот этих вот людей с помощью своей чудесной пушечки. Так, отлично. Еще один почти готов. Так, отлично. Так, это что у нас? тут какой-то турель какая-то огромнейшая. Ее, ребятки, можно уничтожить. Но я не уверен, что из такой пушки можно разрушить такую огроменную турель, друзья. Смотрите, я так понял, эта штука у нас просто отвлекала сейчас внимание. На себя вот эта кругленькая штуковина, которая нам помогает. И это очень хорошо, ведь иначе бы огонь велся сконцентрированно по мне, и мне, возможно, пришлось бы очень туго. Так, где у нас еще там кто стрелял? А, если честно, прицел здесь так себе. Я не знаю, куда я попадаю, потому что пули у нас рандомно попадают а, в конечном итоге. Так, тихо-тихо, тихо-тихо, тут что-то много больно. Слишком много у нас тут а, людей, я смотрю. И даже, по-моему, через стены какие-то выстрелы проходят. Вы смотрите, там, тут что происходит. Высовывайся давай, отлично, отлично, отлично. Там что-то, кстати, стреляет, тут прям через стену, походу, да? Так, мы попробуем сейчас оббежать это все дело. Так, у нас щит восстановлен. Так, давайте попробуем оббежим, попутно отстреливаясь от всех. Так, этого мы за зашатали. Так, еще кого-нибудь надо зашатать, слышно? Так, что у нас кто-то здесь буянит, я слышу. Так, это берем. Ящички, не забываем. Кроме. Ох ты, как ты близко-то, а, стоишь. Так, отдыхай. Так, еще кто-то ездит, по-любому. Еще есть кто-то, отлично. Левел ап, получаем уровень. Еще у нас, ребятки, есть враги. Правда, я не знаю, где точно. Но похоже, наверху вот здесь. Так, забегаем, прям врываемся, влетаем. Огонь, огонь, огонь, огонь. получай. Получай ты, блин, что такая дерзкая-то. Я-то вообще-то со щитом иду на тебя. Я, наверное, немножко покрепче буду. Так, эти бочки, я так понимаю, взрываются. Да, это же во всех играх так. Нет, друзья, здесь они не взрываются. А я думал, взрывается. Эх, обломчик. Так, в текстуры, ребятки, мы тоже можем заходить. Что это за вышка-то такая, интересная? Она нужна для чего? Чтобы удобнее было с нее стреляться или что? Так, подожди, ты не присаживайся. Как-то, ребятки, сложно. Она застревает в текстурах иногда. Если, ребятки, честно, это немножко неудобно. Блин, все патроны извел, так не попал ни разу. Вот вроде попадаю, вот вроде точно веду, ребятки, огонь. А хрен-то там. У меня, ребятки, ноль патронов почти что. Похоже, надо идти уже лутать трупы. Но у меня ноль патронов почти что. Так, вот этот труп можно же залутать. Да что ты? Вот реально, ребятки, здесь цепляется она буквально за каждое препятствие. Так, отлично, готов. Это немножко... Немножечко, ребятки, я это сориентирую. Что мы цепляемся за все подряд. Так, вот тут в этих ящиках по-любому есть патроны и амуниция. Отлично, взяли. Так, кто там, кто там, кто там? Откуда он вылез-то, а? Ну что, давай, вылазь. Вылазь давай еще раз. Я же здесь, я же, меня же здесь уже нет, ты же знаешь. Какие они все-таки тупые здесь, искусственный интеллект. 73Q, ну что, right? спасибо тебе за помощь. Ох, развалили. Развалили some моего дрона, вот point гады, а. Ну, не знаю, я рискнул, и помощь, по крайней you, мере, у time. меня была. No, ну I'll что I'll ж, ребятки, вот такая у нас игрушечка под названием uh, Ever Rich, Project EDN. Uh, нам здесь приходится uh, очищать жизнь в планету от разного рода угроз. А, сейчас самая основная задача, ребятки, у нас до конца еще не выполнена, но я думаю, мы обязательно ее, ребятки, выполним, если будем продолжать дальше играть в эту игру. Ну, а для того, чтобы братишка Scratch дальше играл в эту игру, пожалуйста, давайте наберем на эту серию хотя бы 250 просмотров и 50 лайков, и это вполне осуществимо. Ну и пишите, ребятки, свои комментарии по поводу того, что вы думаете по данной игрушечке, а, нравится она вам или нет, я с удовольствием выслушаю, почитаю, ну и отвечу всем, кто а, что-либо напишет а, в комментах. Играйте